Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Друзья, я от всей души хочу поздравить вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством. И пожелать вам в новом году мира в душе, больше светлых моментов, ну и того, чего бы вы пожелали сами себе. Наверное, у каждого есть какие-то сокровенные мечты, желания, которые обязательно сбудутся в наступающем году. Оставайтесь со мной на моем канале и будем продолжать работу дальше. С вами была Ольга Дьяченко. Всех люблю, целую, до новых встреч! Встреч.